Если вы увлекаетесь играми в сети, активно пользуетесь файлобменниками типа торрентов или хотите создать свой сервер для игр, вы вероятно уже знаете, что для их работы нужно будет открыть дополнительные порты. Это делается на роутере и в самой операционной системе, в бродмауэре или фаерволе. Прежде чем приступать к открытию портов, стоит проверить, какие из них уже открыты. Для этого существуют специальные программы, но можно это сделать и стандартными утилитами операционной системы. Запустите командную строку от имени администратора и введите следующую команду. В этой команде указано, что нужно вывести информацию о состоянии сетевых соединений и портах. Буква А – это все подключения и ожидающие порты. О – это вывод ID процесса. Н – это номер и адрес порта в числовом выражении. А если вы хотите вывести информацию постранично, нужно будет добавить еще мор в конце. После ввода данной команды на экране будет выведен результат в виде таблицы. Listening означает, что порт слушается. Established – соединение точка -точка установлено. Time Wait – превышение времени ответа. Close Wait – соединение в ожидании закрытия. Для того чтобы узнать какой порт использует конкретная программа, нужно будет добавить в эту команду еще букву B, которая отвечает за отображение имени процесса. В результате вы здесь увидите еще и название программы, которая использует этот порт. Также существуют онлайн сервисы для проверки открытых портов, к примеру 2ip.ru или порт scan.ru, ссылки на них будут в описании, здесь нужно лишь выбрать проверка порта вписать в эту строку порт, который нужно проверить, и нажать «Проверить», после чего внизу будет выведен результат «Порт открыт» или «Порт закрыт». А теперь поговорим, как же открыть порт, если он оказался закрытым, а сделать это можно с помощью Брандмауэра Windows. Но помните, что чем больше дыр в защите, тем вы более уязвимы. Для того, чтобы открыть конкретный порт в операционной системе Windows, откройте «Панель управления» Брандмауэр защитника Windows и нажмите здесь «Дополнительные параметры», после чего откроется монитор бродмавера-защитника Windows. Еще его можно открыть, запустив окно «Выполнить» с сочетанием клавиш «Windows Plus R» и уписав «Firewall.cpl». Далее выберите «Правила для входящих подключений», а затем «Создать правила». Здесь отметьте «Для порта», укажите какой порт нужно открыть, разрешить подключение. Эти отметки без изменений, Присвойте ему имя и нажмите «Готово». Таким же образом, создайте правила для UDP протокола. И еще два эти правила для исходящих подключений. На этом процесс завершен. Заданный порт открыт, а если его нужно будет обратно закрыть, просто выберите его из списка и нажмите «Удалить». Еще один способ открыть порты Windows с помощью командной строки. Для этого запустите ее от имени администратора, и видите следующую команду. Эта команда создаст правило L2TP TCP, открыв Firewallet порт 7001 протокола TCP в входящих подключениях. Таким же образом, вводим похожую команду на добавление правила для этого же порта UDP протокола. При успешном выполнении команд Вы увидите здесь ОК. OK. И не забудьте, что для работы PPTP протокола необходимо открывать порт не только для управляющей сессии 1723TCP, но и необходимо разрешить работу GRE протокола, для этого нужно ввести следующую команду. А если вам нужно открыть порты для конкретной программы, в дополнительных параметрах бронемауэра Windows можно будет создать правило и на этом этапе выбрать не для порта, а для программы. Детальнее смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. Если после всех этих манипуляций порт по-прежнему не открыт, значит он закрыт в самом роутере. Как пробросить порт в роутере вы можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка в описании. Для открытия порта в настройках антивируса в нем нужно будет найти раздел «Исключения» и добавить нужную программу в эти исключения. Еще один способ открыть нужный порт с помощью торрента. Для этого в программе откройте «Настройка», «Конфигурация», и здесь выберите раздел Соединение или Connection. В строке Порт входящих соединений впишите нужный вам порт и нажмите Применить. Теперь проверим порт на сайте. Как видите, этот порт открыт, но если выйти из данной программы, он снова станет закрытым. Среди множества портов есть такие, которые используются популярными программами по умолчанию. К примеру, порты 80 и 443 используются в браузере. 80 для обычного шифрования и 443 для защищенного шифрованного соединения. И если эти порты закрыты, могут возникнуть определенные проблемы при подключении к игровым, облачным и другим сервисам. Но если они у вас закрыты и все прекрасно работает, не спешите их открывать. В описании под видео будет список наиболее часто используемых портов и краткое их описание. А на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.